привет друзья итак мы движемся по шкале времени и сейчас я продолжаю свой рассказ о 1973 годе точнее о том что происходило в это время в мировой эстрадной музыке а также и в нашей стране которая называлась кстати ссср сейчас ха, многие люди даже наверное, и, и не знают этой аббревиатуры. Точнее, э, как она расшифровывалась? Ну да ладно, это уже э, то, что относится к образованию, а точнее к знанию истории нашего государства. СССР, э, Союз Советских Социалистических Республик. А моя тема – это музыка. Я уже говорил в предыдущих выпусках журнала, что как раз в этот период... С 60-х, 70-х годов очень быстро менялся стиль музыки. От группы The Beatles до таких рок-групп, как Led Zeppelin, Pink Floyd. И это, с одной стороны, по стилю, по музыкальному я имею в виду. Это были бит или как его называли, big beat rock, как его тоже в то время называли. И, с другой стороны, джаз-рок. Это под влиянием американской группы Чикаго. И еще была такая группа Кровь, Пот и Слезы. Ну и было много ансамблей, работающих в разных музыкальных стилях. Таких ансамблей было просто предостаточно много. И вообще все это было не случайно. Шло такое некоторое, ну как вам сказать, соревнование, соперничество, что ли, джаза, рока и попсы. И в те годы эти направления довольно успешно шли в гору. Тогда еще не было никаких диджеев, фонограмщиков, за исключением э, использования музыки, ну, наверное, в кино, да и все. Все концертные выступления проходили исключительно в живом звучании исполнителей. Никому и в голову тогда не приходило использование фонограммы, только живой звук. А фанера, так называемая, появилась у нас в нашей стране сразу после спортивной олимпиады в 1980 году. Все юнцы, попавшие на этот период времени, э, ну, я имею в виду молодежь, которой тогда было по 15-20 лет, уже воспитаны сегодня на дискотеке. И, к сожалению к большому сожалению, уже никогда не смогут понять музыкальный дух предшествующего времени. Что вы хотите? В памяти осталось и зафиксировалось электронное звучание таких ансамблей, как и Мюнхен Машин», а позже разный, ну как бы я сказал вам, э -э фанерный суррогат типичного шоу-бизнеса который до сих пор всех нас преследует. Ничего не поделаешь, это мода, так же как мода на дизайн э, автомобилей, костюмов, обуви и прочее, прочее. Спорить с этим бесполезно. Э, я немного отвлекся от главной темы. Итак, на мировой арене появились такие замечательные ансамбли, как Led Zeppelin. Помните их знаменитую «Лестницу в небо»? «Stairway to heaven». А также можно отметить песню «Smoke on the water» легендарной группы Deep Purple. Все рокеры просто были помешаны на этом мотивчике. Ну и, разумеется, легендарная группа Pink Floyd. Лично мне всегда нравились их песни, но особенно это была песня «Money». Помните? «Деньги». Вы знаете, все ссылки на эти песни я также даю в описании под этим видео. И, кстати говоря, там же я даю ссылки на все эти ансамбли, чтобы можно было просто почитать, какие там были музыканты, какая у них была история. Скажу лишь только о том, что группа Pink Floyd прошла очень трудный путь, прежде чем стать популярной. Образовались они еще в далеком 1965 году, а популярность к ним пришла только, обратите внимание, только в 1973 году, как раз в том году, о котором сейчас и идет речь. То есть через целых 8 лет. Прямо скажем, терпеливые, настойчивые пацаны. они выпустили в 1973 году альбом «The Dark Side of the Moon» а обратная сторона Луны. Ну, и здесь вот они как раз и уцепились за хвост птицы счастья. Ну, вот как-то так. А что же было здесь у нас в то время, в нашей стране? Ну, во-первых, я бы сказал, чисто вот вспоминая и из моих вот тех, старых прошлых ощущений, я бы сказал, что широкие массы населения вовсе не знали в то время вот те самые рок-группы, о которых я вам сейчас рассказал. Все знали Бетлов, и, пожалуй, на тот период времени они продолжали будоражить мозг простого советского обывателя. А в 1974 году в вокально-инструментальном ансамбле Веселые ребята появилась очень яркая певица Алла Пугачева. И уже осенью 1975 года на музыкальном фестивале, который назывался Золотой орфей в Болгарии, она спела песню Арликина и спела ее дважды на бис. Ну и ей вручили главный приз, гран-при, золотую статуэтку с изображением Орфея. Конечно, наша публика того времени просто не могла знать в полной мере западную эстраду. Ее запрещали повсюду, и на радио, и на телевидении. И поэтому музыкальные вкусы населения того времени – Формировались в основном в формате э, вокально-инструментальных ансамблей, а точнее их ярких солистов, ну, скажем, таких как Валентин Дьяконов, э, Игорь Иванов, Юрий Антонов, ну и, кроме того, э, было повальное увлечение песнями Владимира Высоцкого. Буквально чуть ли не у каждого в семье были магнитофонные записи этого легендарного человека, актера театра на Таганке, а также популярного киноактера и барда. Людям в то время не хватало свободы, свободы слова, свободы мысли. И в песнях Высоцкого они находили отражение своих э, сокровенных мыслей, Своих идей, всего того, о чем было запрещено говорить открыто, а тем более э, в, в радиопередачах или на телевидении. Кстати, сейчас мы... Опять вернулись в такие же времена. Конечно, кое-что изменилось, но на телевидении обо всем вам рассказать не позволят. Все, что вы думаете по поводу нашей жизни, ну, нельзя затрагивать тему политики и так далее. Лишь некоторые радиостанции, ну... Слегка так касаются этих тем, да и то с большой неохотой. Но вот в целом такая музыкальная обстановка сопровождала 1973 год, как у нас, так и за границей. А, ну, на этом разрешите откланяться, друзья. Я всем вам напоминаю, что мои выходы в эфир, как всегда, каждый вторник и каждую пятницу в 18.00. Подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам хорошего, друзья. Увидимся. Увидимся и услышимся. Пока, пока, пока. Пока.